YouTube. с вами снова Валентин и в продолжение нашей шкаф-кровати начинаем рассматривать более детально просто возникают вопросы я решил сделать видео ответ для того чтобы каждому не отписывать просто буду бросать ссылку или же сами будете смотреть и будет в принципе все понятно сегодня рассмотрим более детально сам каркас кровати Потому что по нему возникли вопросы. Ну и расскажем сейчас подробнее. Итак. Значит. Вот так вот выглядит каркас кровати уже без матраса, с ламелями. Конечно, есть вариант пойти проще путем и купить сразу же металлический каркас с ламелями. Я не знаю, сколько он будет стоить, но... У меня возникло сомнение, потому что по центру, под низом кровати, вот под этой балкой, нет упора. И, соответственно, чтобы сделать более надежно, я пошел таким путем. Значит, кровать стоит и держится с помощью возле головы двух механизмов подъема кровати. И со стороны ног это ножки выдвижные их две вот и все никаких упоров под низом кровати у меня нету значит был вопрос по поводу центральной балки или она прогибается я думаю тут видно какую толщину у меня эта балка я специально как-то так психанул и решил взять потолще ее саму центральную балку вот она у меня значит эта балка почти 9 сантиметров восемь и семь и ну квадратная балка 8,7. видно что это брус э, клеенный вот видно стыки из кусочков. Это не цельная деревяха. Соответственно, поэтому он и такой ровненький. Потому что, я думаю, было бы тяжело найти. Хотя, может и можно. Значит, балку я взял центральную, именно толстую. Соответственно, она вообще никак не прогибается. По центру там нигде. То есть, никакого прогиба там нету вот сейчас я покажу вам вот я становлюсь просто по центру на балку как бы все жестко держится ну и таких прогибов нету вот значит как я ее крепил. Как бы так лучше показать. Значит, вот видно. Вот видно уголок. Аналогичное крепление у меня с двух сторон. В голове и в ногах. Я взял большой уголок. И взял такой вот здоровенный болт. Вот видно, он выходит с одной стороны. Вот. Просверлил отверстие в этой балке. И через уголок этим болтом я просто затянул ключом. Также дополнительно я уголок зафиксировал на такие большие саморезы по дереву. Чтобы он там ну, дополнительное крепление. Может это было и лишнее, но я на всякий случай психанул. Понакручивал туда так, что все равно его видно не будет. Вот. Сюда же, в ДСП, этот уголок закреплен при помощи тоже болтов. Вот они выходят. Они отсюда заходят, ну вот позаклеиваны. Их тут тоже я, наверное, многовато накрутил, но решил психануть и понакручивать. Вот. Они у меня там спрятаны за подлицо. Ну, я делаю это для того, чтобы. Так как делал первый раз и не знал сколько чего надо. Хотел понадежней, поэтому крепил. Также в саму балку, кроме того, что у меня здесь вот болт проходит через уголок, у меня с этой стороны вот 4 есть самореза больших, которые вкручиваются через ДСП и прямо в саму балку вошли, то есть для жесткости дополнительной. Так же самое сделано с противоположной стороны. Вот. Ну, соответственно, мне даже теперь не надо никакого упора под низом, под кроватью. Дальше. Боковые. Боковые. Эти балки. Как их там. Брус. Боковой брус. Я взял обычную сосну. Значит, стандартную стандартный брусочек он у нас где-то по-моему ну 5 5 сантиметров 5 на 5 наверное. Ну, без пару миллиметров 5 В общем, обычный сосновый брус на боковые и значит этот брусочек у меня закреплен Так отсюда не видно, но сейчас попробую показать. Значит, я взял такие большие тоже уголки. Вот, не видно. Они закреплены в ДСП. И этот уголок крепится еще плохо видно, но в соснову балку тоже. То есть сама балка ложится на этот уголок и прикручена на обычные саморезы. Таких у меня уголков их три штуки. Вот еще один видно. На каждой балке. А также э, я через ДСП э, с внешней стороны закрутил конформат в саму балку. То есть таких конформатов у меня тоже три штуки по всему, по всему ДСП. Вот. Закрепил. Хорошо и прочно держится. Также самую противоположную сторону. Значит, само, сам каркас я дополнительно устанавливал на уголки сам, само ДСП. Вот. Кстати, здесь вот этот брус, кроме того, что у меня отходит вот здесь уголок, вот видно, у меня есть большой уголок, который идет вот отсюда и к ДСП, как бы к фальш-дверям. И через этот уголок у меня вкручены вот эти саморезы для дополнительной жесткости. И соответственно как бы вот эта балка ложится на сам уголок. Еще дополнительно, то есть держится. Аналогично с двух сторон. С этой стороны тоже у меня видно вот большой уголок э, с ребром жесткости специальным. Вот, это, потому что э, на эту сторону идет очень большая нагрузка во время раскладывания-складывания. Поэтому надо было делать помощнее. вот. Ну Сам механизм в принципе не буду рассказывать как креп, крепился. Тут видно, что он закреплен тоже на болты. Потому что в самом механизме есть резьба, куда этот болт через ДСП просто вкручивается. Ну и дополнительно на саморезы с внешней стороны к ДСП. Но с плоской гай э, шайбой. Не шайбой, шляпкой. чтобы не... не терла. И то видно даже, что немножко трет механизм. Ну краску просто сняла и все. Значит, для чего? Вот у меня здесь видно... У меня по диагонали идет балка еще одна профиль сосновой. Значит, из-за того, что пол был неровный, когда я собрал полностью конструкцию, ну и наверное еще повлияло сами уголки. Я так понимаю, они были не идеально ровные. Саму конструкцию немножко выгнула в эту, в эту сторону. То есть здесь зазор был намного меньше, чем здесь, а здесь был больше. И чтобы как бы выгнуть конструкцию обратно, поставил такую распорку, и реально сам каркас стал ровно, так как он и должен был быть. Вот, то есть это служит как распорочка, чтобы выровнять конструкцию. Выгнула, закрепил на саморезы и нормально все держится. В принципе, по э, деревянным брусам все. Ничего сверхъестественного. Да, я взял, возможно, его большой сильно. Можно, наверное, применить меньше. Но это вот сами на свое усмотрение. Значит, дальше крепились сами Фальшдвери. двери Они закреплены на уголки саморезами вот, по всему периметру. И к балке. Значит, Здесь мы крепились к балке, к ДСП. А здесь мы крепились к двум ДСП. К боковой и самой этой. И, кстати, это дополнительная жесткость самого каркаса кровати. Эти фальш-двери. Можно накрутить побольше уголков. оно будет тоже держать. Конечно было сложно Прикручивать Вот эту часть Ее надо прикручивать вдвоем Сами фальш двери Мы крутили таким образом Что один стоял внутри Здесь вот Конструкция была собрана Но у меня просто достаточно там места И Соответственно Один с внешней стороны Придерживал А я изнутри прикручивал Потому что если вы сразу соберете, то вряд ли вы конструкцию оденете на механизм. То есть одевается конструкция с каркасом без фальш-дверей. А уже потом, когда все механизм одет, закреплен, уже потом прикручиваются фальш-двери. Вот. Ну, какие еще были вопросы? Ну, в основном вопрос был по каркасу. Ну, Дальше я уже просто поприкручивал ламели сам. Купил отдельно ламели, купил отдельно пластиковые эти штучки и поприкручивал. Почему здесь у меня отверстие? Объясняю. Так как здесь у меня стоит перемычка, я не мог туда долезть <coughs> шуруповертом, чтобы закрепить сбоку. Поэтому я сначала просверлил отверстие, вкрутил саморезы, уже потом вставил ламель и с другой стороны закрепил с поднизу. Вот. Ну, в принципе, все по каркасу. Я думаю, все понятно. Может, какие-то есть еще уточнения. Сейчас подумаю. А, ну и в самом конце уже, когда все было собрано, я уже устанавливал сами ножки. Как я их устанавливал? Просто померил какое должно быть отверстие квадратное. Вот. Отпилил. И буквально на три самореза закрепил. И оно все прочно держится. Ничто никуда там не вырывает. Все отлично. Даже не прогибается. Все супер. Ну, наверное, Совет такой. Сразу делайте вырез под эту ножку. Вот. Не забудьте. Потому что потом не так удобно. То есть лучше сразу ее сделать, чтобы уже было отверстие закрепить. А потом уже устанавливать ламели и все остальное. На этом все. Я надеюсь, немножко подробнее удалось рассказать по каркасу самой кровати. Если будут какие-то еще вопросы, то пишите в комментариях. Я буду отвечать. Ну, Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока.